Если я сейчас соберу руку, вы не то подумаете. Давайте резать. Давайте резать. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я Наташа. И сегодня мы с вами будем возвращаться к рубрике, в которой я обычно беру различные тренды макияжа за какой-то определенный год и применяю их на себя Таким образом мы с вами станем самой модной Самой, я не знаю какой Красивой женщиной на районе И это видео не исключение Я отобрала тренды 2019 года Сейчас, если что, на минуточку 2020 год Если вы вдруг спали и по каким-то причинам Этого не знали У меня до сих пор стоит елка Прошу вас, не надо сделать вид, что ее просто нет Я тот человек, у которого елка стоит до февраля А то и марта Поэтому не надо Короче, я подобрала, как я уже сказала, тренды 2019 года Они будут связаны с с лицом, со всякими бровями, губами, ушами, вот этим всем И в этот раз я еще взяла один тренд касательно волос Вы пока можете писать ваши догадки в комментарии на тему того, что это за такой тренд с волосами А мы давайте с вами начинать По традиции я предлагаю нам начать с бровей Пойдем с вами сверху вниз Первый тренд выглядит как-то так, и я не знаю, как это комментировать, потому что, ну, это, по-моему, типично для блогера, когда он делает себе такие брови во всяких челленджах и прочее. Но это было на неделе моды, так что, девочки, берем на заметку, не торопитесь выщипывать ваши бровки, а густо-густо их красьте в черный, поэтому давайте этим с вами сейчас и займемся. Берем щеточку и потихонечку с вами начинаем вырисовывать наши черные густистые брови. Так, ну мне кажется, первая бровь очень даже похожа на то, что мы имеем в референсе. Референс это, если шо, вот это. Ну что, девочки, брови Брежнева готовы. Если честно, не могу сказать, что брови выглядят как-то плохо. Они красивые, я не спорю, но они черные как уголь, черные как смола. Как вы думаете, идет мне так или нет? Лично я бы, наверное, постеснялась таки делать, потому что я иногда боюсь переборщить со своими бровями, потому что не хочу, чтобы они выглядели как-то так. Что же сейчас модно с нашими глазами? Ага, и выглядит это как-то вот так на этот раз. И я даже не знаю, как на это реагировать, потому что с одной стороны это смотрится круто, а с другой стороны как бы, ну, на повседневную носку в нашей современной с вами жизни, ну, такой себе. Но давайте это делать. Нам, значит, нужно с вами, во-первых, нарисовать, чтобы здесь было черным все вот тут вот. То есть подвести это все в черноту. У нас прям будет сочетание бровей и глаз. Нужно будет нарисовать новые реснички, типа куколки. А тут сделать развратную женщину-кошку И для этого нужно просто работать по подвижному веку, как я поняла Короче, так как у меня она немножечко нависшая, я просто делаю вот так Оп, и у меня появилась граница Сексуальная граница Я в поисках сексуального пограничника, девочки Очень красиво, мне кажется, ни одна женщина так не умеет делать красиво, как я себя сейчас как топовая школьница, которая красится для того, чтобы понравиться одиннадцатикласснику. <свес> <свес> Красиво, как сексуально, обаятельно, вау. Ребята, я не засрала, все посмотрите. Я прям чувствую, что я трендовая чика. Пойду сразу на неделю моды, ну и что, что она кончилась. <музыка> ну, такое... Но я старалась, вроде бы выглядит чёток или нет. В принципе, вот этот тренд, верх мне не сильно здесь нравится, а вот то, что получилось снизу, это прикольно. В предыдущих годах я рассказывала то, что сейчас модны всякие паучьи лапки, то когда ваши ресницы склеены как какашка какая-то и выглядят, мягко говоря, не очень. Но этот тренд остался, но в этом году он изменился до того, то, что эти паучьи лапки должны быть цветными. У меня не так уж много цветной какой-то тушь, у меня есть голубая и есть синяя. Давайте сверху будут голубые, а снизу синие. Ну вот и готовы мои последние штрихи, что я хочу сказать, мне понравился этот тренд, как вот это выглядит на глазах, я не сильно по-прежнему люблю паучьи лапки, но цветные поучила по а мне смотрятся очень круто, особенно вот этот голубой оттенок, он просто по мне топовый, как считаете вы, обязательно пишите в комментарии. Как бы это странно ни звучало, но в 2019 году были модные всевозможные веснушки Их можно как нарисовать, а можно как в нашем случае приклеить их на себя Поэтому мы сейчас их достанем Выглядят они вот так вот, вот такая вот маленькая карточка Для того, чтобы нанести веснушки, собственно, на мое лицо, нужно почитать инструкцию В инструкции так вот нарисовано, что нужно это брать, вырезать какую-то непонятную каплевидную форму И вот этот вот кружочек Не знаю, как это сделать Сделать вот в таком вот маленьком квадратике, но давайте попытаемся это сделать. Что уж там? Что-то какая-то какая херня получилась, не? То есть какой-то лифчик и око сауруна. как будто чем-то болею. Так, ну давайте. Готовы? А, а, а. Ну, что-то как-то на кривожопа отошла, половина осталась на, на упаковке. Ну ладно. И теперь работаем с носом. Главное не задохнуться. Не забыть, как дышать другими частями тела нашего ртом. Намочили, смочили, ставили. Нетрывая, а не что-то как-то у меня с проплешинами получилось немножко. Что я могу сказать по поводу этого тренда? Мне нравятся веснушки, но я никогда себе не делала вот такие вот переводные. Это был мой первый раз. Мне не сильно нравится, как это смотрится, потому что для меня это грязновато. По мне проще сделать либо блесточками аккуратненько, либо карандашечком потыкать. По мне это как-то смотрится более красиво и сдержаннее. А тут вот прям ну такое ощущение, что те, кто нахаркал золотом на лицо. Золотой дождь, хэштег. Я была очень удивлена, когда про него услышала это, на минуточку, «желтые румяна». Цвет настроения желтый, вы понимаете? У меня даже нет таких румян. У меня есть только вот желтый в одной единственной палетке. Вот он. Была даже вот такую вот маленькую кисточку, которая должна быть, по идее, для растушевки теней, но сегодня она будет растушевкой румян. Но, кстати, под блесточки очень даже хорошо. Я сейчас нанесу вот так сначала маленькой кисточкой, а потом более такой большой растушую это все, потому что, ну, как бы маленькой кисточкой, естественно, я сделаю все через... через жопу. Я так сначала ее нанесу, прям так густо-густо. Главное, чтобы люди не подумали, что у вас проблемы с печенью, потому что на ну, как бы желтый цвет лица, признаки желтухи, там вот это все, результатное лицо, как говорится. Теперь это растушевываем вот такой вот большой кисточкой, типа делаем это, пытаемся делать красиво, не знаю, меняется ли что-то или нет. Как-то так выглядят желтые румяны на моем лице, и я могу сказать то, что для меня это странно, потому что я привыкла, что румяна это либо розовенькое, либо что-то красненькое, возможно, чуть в оранжевый оттеночек, и это такой приятный какой-то здоровый румянец, а не вот, вот это непонятное желтое нечто, которая на моем лице, и, ну, честно, для меня это реально какой-то цирк Шапито на выходе, как считаете вы? А теперь мы с вами приступаем к пельменям. Да, вы не ослышались. сейчас я буду перевоплощать свои пельмешки, волнистые пельмешки Вы наверняка видели тренд в инстаграме, где женщины рисовали себе именно волнистые губы И мы сейчас постараемся повторить то же самое Я взяла оттенок, максимально приближенный к цвету моих губ Что-то мне кажется, у меня не получилось Мне кажется, слишком бледный цвет, и надо взять какой-то более яркий По мне да, очень даже похоже. Никто не говорил, что должно получиться ровно, никто не говорил, не надо осуждать. Прежде чем осуждать, попробуй сам. Я это делаю в первый раз, хочу быть просто модной. Если я сейчас уберу руку, вы не то подумаете, но я уберу. Я как будто поела чего-то шоколадного, а если мягко так можно сказать... Ну, как бы, я думаю, по этому тренду все очевидно, он так изначально был слишком противоречивый, и еще и цвет неудачный, и реально, Но ну вот. Что есть, то есть такие волнистые губищи, пельмеши, вареники, девочки. И последний тренд, как я вам и обещала, связан с волосами. И для этого мне нужно будет сейчас взять свои волосы, выделить передние прядки волос и отрезать их и сделать себе челку. Челка должна при этом быть очень короткой, чтобы было видно, вот вошло практически вот так. Так, ножницы у меня есть. Давайте резать, давайте резать. Угу. Конечно, я буду резать свои волосы. Ага. Раз... Размечтались! Не буду я резать свои волосы. Для этого я возьму парик. Вот, на фотке, значит, максимально она прям короткая, прям практически ее фигачу под корень. Мне кажется, это будет хорошо. Мне кажется, это будет прям ультрамодно и молодежно то, что я сейчас делаю. Прям не глядя, фигачу, девочки. О, я переборщил. Хорошо, что это была не моя челка. Но, в принципе, это, знаете, это даже очень стильно. Это очень странное и больное дерьмо, особенно это челка, Хотя если натянуть парик, очень даже ничего. Но все равно, максимально странно. Я реально похожа на какого-то клоуна и цирка, если объединить все эти трендовые в одно. Я уже сказала, что больше всего здесь мне понравились реснички и более-менее, наверное, брови. Все остальное это максимальная сромота, страх. И вообще лучше бы этого не делать. А я хочу, чтобы вы написали обязательно в комментарии ваше мнение на этот счет, что вам понравилось больше всего из этих трендов. Трендов, что больше всего понравилось из этих трендов и пишите, как вам моя новая прическа. Сделать ли мне вот такую вот челку на своих волосах или нет? Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что вы посмеялись, поулыбались вместе со мной. И увидимся с вами же очень скоро. Всем пока!